Не пропускай этот момент, он очень важен Ролик нестандартный И сейчас я расскажу, как он будет построен Чтобы ты посмотрел ту часть, которая будет интересна тебе Что же будет сегодня в ролике? Он будет вообще нестандартный Конечно, самая мейн, такая ключевая задача Блин, что это было? Этого ролика, это открыть вот эти вот э, контейнера О которых я, можно сказать, забыл Когда-то давным-давно я хотел сделать на них обзор Посмотреть, что лежит в инвентаре у меня А конкретнее в этих контейнерах но сейчас, когда я вижу, что вам нравятся подобные ролики, то есть про инвентарь, про инвестиции и так далее, и тому подобное, я это вижу. Поэтому сегодня будет именно такой ролик, что лежит у меня в хранилищах. А там реально много всего прикольного и наклеечки. Короче, ну то, что вы мне скидывали А подгонов подписчиков было тьма тьмуща, поэтому ролик обещает быть интересным. Пожалуйста, прожми лайк. Ну а вот теперь по структуре самого видео и что в нем ждать. В первой части видео будет подгон от подписчиков. Свек, спасибо тебе за фамас. То есть я покажу несколько трейдов, которые отправили мне вы, мои дорогие подписчики. Во второй части видео мы откроем кейсы CSGO. Почему? Да просто потому, что я захотел это сделать. Не жили богато, не стоило и начинать. И в третьей части видео мы уже вскроем эти самые хранилища и посмотрим, что же все-таки там лежит. Может реально там будет что-то просто годное и дорогое. Извлечь предметы. Я в эти хранилища не лез никогда, поэтому сегодня будет интересно. Желаете тебе приятного просмотра и мы начинаем. Поехали! Ну а перед тем, как начать, я тебе рекомендую очень и очень крутой сайт, чтобы поднять свой инвентарь до каких-то драгонлоров или воев или каких-то дорогих и крутых ножей. Сайт называется «Виллдроп» и ссылочка на него будет находиться в прикрепленном комментарии. Самое крутое, что ты получишь с Человека, это промокод на аж 40% пополнению. Промокод сейчас будет на экране, OGR. Мало того, этот промик дает возможность вращения барабана, на котором можно выиграть, блин, 100 тысяч рублей на баланс, это... Просто пушка Малышка безделушка Либо какой-то дорогой скин Кстати, там в этом барабане есть скины И их можно выводить, по-моему, без депозита Поэтому введи промик на барабан, забери ширп Скажи человеку спасибо Плюсом ко всему вышесказанному Это сайт, на котором есть самый-самый дорогой в мире Кейс Counter-Strike Который стоит аж миллиона рублей И там и сувенирные драгонлоры тебе И дорогие наклейки Короче, можешь увидеть со своими глазами Ссылочка на сайт прикрепия, советую, рекомендую, а мы начинаем. Приятного просмотра. Спасибо спонсору, без него бы мы кейсики не открыли. Это сейчас прикол, я знаешь, наверное, во все ролики буду подгон от подписчиков добавлять Но их тут немного, поэтому можно Первый трейд от человека с ником свек Привет, человек, хочу в рубрику, оцени профиль оформления инвентаря Начинаешь стример, буду рад, если в друзья добавишь друзья не добавляю, Ну свек, спасибо тебе за фамас, Который, конечно же, мы примем Огромное спасибо, профиль крутой, буквально пару секунд покажу Человек все-таки попросил Вот такой вот профиль, ну он реально офигенный Смотрите, какие скины у него, блин, даже у меня таких нет Самый прикол, здесь немного другом. Вот прикольно вот так вот оформлен реальный инвентарь. То есть, типа, нож посередине и вот эти наклеечки. Ну, ты видишь, да? Вот это реально все выглядит довольно-таки прикольно. Мне это очень нравится. Я вчера зашел и такой, вау. Ну, классно все сделано, тебе респект, переходим к следующему трейду. Следующий реально крутой трейд от человека с ником Нервный Тик. Привет, смотрю тебя уже полгода и знаю, любишь наклейки, удачи тебе в развитии канала и роспись тима повратки. Роспись сейчас оформим, а за такой крутой трейд в виде, блин, сколько тут наклеек, реально тебе спасибо. Нервный Тик, сейчас примем и, конечно же, распишемся, главное, чтобы стена была открыта. Так, ставим на паузу, расписываемся, спасибо нервный Тику, и переходим к следующему трейду Кстати, у человека закрытая стена, поэтому росписи Ставить не удалось. Следующий трейд Вопросительный знак привет с И я могу сказать привет землякам, потому что Я тоже отсюда. Крутой трейд Действительно, потому что здесь есть Кейс горячие кошмары и грезы, которые мы Сегодня будем открывать. Я их закупил. Они нифига Не дешевые, поэтому трейд годный Спасибо огромное тебе за такой подгончик Кейс такой 1.40 рублей Стоит. Спасибо. А тут еще и плюсом Наклеечки. Спасибо за привет Трейдов было немного. Переносим уже в кс очку ну что, поехали. У нас сегодня 10 кейсов кремучих и 10 грезов и кошмаров. Напомню, что с КС мне очень давно ничего не выпадало. Сегодня, вообще, знаешь, такой реально разнообразный ролик получается. Э, типа и кейсы, и подгончики, и обзор, э, собственно говоря, хранилищ. Так, первый дроп ни о чем, вообще ни о чем, он поношенный. На джете флот-флот смотреть это очень важно. Я забываю так, давай, ладно. Ладно, давай, ладно, давай дальше грезы. Кошмары. В позе, конечно же, орла, которые вы 150 лет не видели, погнали! Давай, поза орла, здорово здоровья, удачи успехов! Полетели! Полетели! Грезы и кошмары. Надеюсь, на. Нет! Вот, знаешь, не жили богато, не стоило и начинать. Как мне с КС ничего не падало, так и не будет падать дальше. Тут, в принципе, все по дефолту. Блин, ну ладно. Может быть, все-таки сегодня хоть какая-то красная пушечка дропнется. Понятно. СG-шка. Ну, ну, ну. Ну вот не советую открывать кейсы, а в кейсах тем более. Мне лично ничего не дропается, не знаю, как вам. Мне вообще везет. Очень сильно сопан кейсами в Counter-Strike. И это пистолет! Статрековский! Круто, но ожидалось чего-то Другого. Ну, ладно. Не, мы, мы все еще рассчитываем на нож. прикинь, он реально что выпадет. Мне, по-моему, нож только один раз. Или он вообще мне ни разу не выпадал, я вот не помню. Не, вроде один, наш, один раз нож падал. Он был очень дешевый, но это нож с Counter-Strike, поэтому... Ладно, простительно. Так, ну, пока ничего крутого реально не выпало, и мне это уже даже не нравится. Так, опять статрек, и, кстати, прикольно. О, подожди, 2, 5, 6, 6, 0. Ну, вроде не о чем. Ладно, едем дальше. Это вам не на сайтах открывать. Здесь тебе не подкрутит, блин. Но а мне это, конечно же, не нравится. Так, Макс 7. Интересно, а у макс 7 у них у всех тут статрек счетчик? Потому что, блин, у них же. Да, ну. Я сейчас немного офигела, почему тут статрек-счетчик? Я что ничего понять не могу. Ладно, наверное, все-таки так и должно быть. Но что-то я такой. Типа, че. Ладно. Ладно. Надо потом посмотреть. Но, по-моему, статрек счетчик у них был в другом месте Да, блин, ничего не падает Ну нет, я, я в кэске больше вообще кейсы открывать не хочу Ну просто ничего, смотри, фастом Бляха Что это такое? Давай тут фастиком попробуем Блин, ну п 90 Да ну ни о чем Ну ни о чем, дай хоть одну красную, вот типа калашек. Статрек прямо с завода Калаш, кстати, очень красивый Давай, прямо с завода статрек АК 47, пожалуйста Оп, где калаш-то? Ну, какой бизон, блин? Не похоже на калаш. Ладно, дальше давай. Хочется фастом, потому что, вот честно, я не пессимист. Но я, <laughs> я реалист, блин. Я не верю, что я куплюсь. Потратил я на этот ролик именно по кейсам где-то в районе 3,5-4 тысяч. Плюс-минус. Не так много, как на сайтах, поэтому норм. Поэтому норм не так обидно. Галил. Столько говна, конечно, на сайтах не дропается. Ну, ладно. Грёзы и кошмары, следующий контейнер. Блин... Вот меня КС вообще не удивляет Именно в хорошую сторону не удивляет Как говорится, да, статрек у них все правильно висит Стабильность – залог успеха И это, это здесь видно Это здесь прослеживается ну вот серьезно, ну хоть одну красную, ну давай, ну пожалуйста, ну не может такого быть что? Есть статрек, статрек, блин, ну, ну, ну, ну хотя бы, блин, статрековский бы был что-то такое. На ну, помощью после полевых, конечно. Бля. Ну это Калаш. Ладно, это, это, это Калаш. что говорить? Мне интересна его цена. Мне интересно посмотреть, сколько он стоит на торговой площадке. Эмка, бля, да, статрековскую хотя бы, ну хотя Мка ни о чемная. Даже статрек погоду сильно там не изменит. Давай фастом. Бля, фастома, прикинь бы, наш выпал. Ну, давай еще. Не, не знаю, наверное, о, всем опенкейсерам хоть что-то падает в кэске. Мне так вообще нифига. Почему так? Блин, что с моим аккаунтом не то? У нас ä, два ключика, я в позерла все это сделаю, пожалуйста. А, поехали. Давай. Пожалуйста. Хоть что-то, блин. Хоть что-то, пожалуйста. честно сказать, я на ютубе нашел канал начинающий, риск трейд называется, кому интересно, можете посмотреть это не реклама, ничего, он там каждый день типа кейс открывает, И я такой, ой, прикольно захотел тоже кейс открыть открыл, а, вот результат ты не знаю, сколько это калаш стоит давай посмотрим, продать на другого площадку сколько это стоит, а это стоит, ну, 1000 рублей хотя бы слушай, ну калашек даже не 1000, он 980 рублей, хоть что-то в остальном нам выпал мусор реально просто мусор, 124 по 90 а остальное кал ну то есть вообще скины не стоящие ни копейки там 5 рублей бля есть конечно статрековские пушки которые стоят по 10 рублей по 26 но это не о чем нет, хотя бы, хотя бы калаш на косаре, но там спасибо Ну и переходим к главной части ролика Это, естественно, то, ради чего мы тут сегодня все собрались Это вот эти вот два контейнера Они, по-моему, все заполнены Но начну я с контейнера подгон 2.0 А потом зайдем сюда Потому что этот поновее, скинов там должно быть поменьше а, Можно как-то смотреть его, извлечь предметы? А, ну вот, да, и так он осматривается А просто осмотреть нельзя, подожди Мне, мне вот интересно А, поместить предметы, извлечь предмет Ну видимо, только так Ладно, давай посмотрим таким образом. Поехали. Здесь очень много скинов, и много наклеек. На, на чем-то интересном я буду зацикливаться. Но тут будет тяжеловато, потому что я не вижу стоимости сразу. Но, конечно, прикольнее, что будет. А, так, здесь все еще раз напомню: если не говорил, о скины с подгона от подписчиков. Из интересного не свет прямо с завода. А, дальше наклейки, наклейки. Статрек, Дигл, кровавая паутина. Подарили мне подписчики облом статрека ВПЛАП. Вот это, кстати, интересно. Дигл закаленный, но он статреков. Я его перекинул сюда, чтобы случайно, вдруг, не продать А также подарили, тоже здесь лежит И также перекинул, чтобы не продать Стрек АВП, та же самая, в принципе, история Дальше, ширп-ширп-ширп Калаш африканская сетка, кстати Наклейки не особо дорогие, но Ладно, это подарок Дальше, SSG, э, после полевых Испытаний, пара... блин, паралакс Я даже не знаю, что это за SSG Окей, okay, едем дальше Револьвер пламя, кстати, тоже неплохо Он, по-моему, ну, 20 рублей стоит Могу ошибаться, но, в целом, неплохо Дальше у нас что? Легенды, капсула. Кстати, за капсулу тоже отдельно спасибо. Грот, чертеж, гравировка недорого, не особо интересно. Дворник, наклеечки, кейсики. Так, дальше. Платоядный, кстати, и оксидное пламя. Ну, вы это все видите? Нашивка, кстати, за нашивку спасибо. Она тоже каких-то денег стоит, небольших, но тем не менее. Дальше наклеечки, наклеечки, наклеечки. Статрек, эмочка. Наклеечки, наклеечки, наклеечки. Ну, из прям дорогого ничего нет. Есть сувенирный МАК-10 закалка. Это, это из прикольного. То есть вот такой скин мне тоже подарили. Интересная наклейка. Арбузный рыбакол. Тоже прикольно. Все у меня прикольно. На этом все. И переходим уже к следующему контейнеру. Из интересного был Дигл Стадраковский и Стадрека Так, что у нас здесь? Здесь у нас вообще много всего. Я, по-моему, сюда даже заходил. Поехали. Начинается все с SSG Пучины. Дальше Капсулы. Дорогого пока ничего не вижу. Так, Калашек опять. Калашики нас все любят, видимо. Скидывать э, дигл, понял. Черный галстук. Так, неонова революция! Вау! Вау! Я даже про нее забыл, но мне вот подарили неоновую революцию. Круто! Видишь, подгончик хранит он. <с> Случайно продал ее. Прямо с завода сколько такая стоит, интересно? Давай мы извлекем, посмотрим стоимость. Э, и, блин, мне просто реально э, интересно знать цену. Посмотрим стоимость продать. Она же прямо с завода. Сколько она стоит? Я, может, случайно, конечно, закинул. Мне, по-моему, ее дарили. Да, мне вроде дарили. 2900 рублей. Блин, круто. Но это я также помещу в хранилище. У меня, кстати, три хранилища. Я почему-то сказал, что два. Так, подгон от подписчиков. Туда это все засовываем. Эм, да. А, нет, больше я не хочу. Все, стой. Что-то я начинаю уже втыкать. Так, а что есть дальше? Переносимся на то место, где примерно был коллаж. Надо еще его найти. Так, ну, ориентировочно коллаж был вот здесь. А дальше с прикольного... Это, прикольного... Да блин, что это привязалось? Древесная гадюка прямо с завода. Она, наверное, тоже рублей 400 стоит. А наклейки, наклейки, наклейки. Очень много однотипных наклеек. Электроника со Стокгольма. Здесь пурии наклейки пошли. Ой, как их много. Спутник, Дигл. Тоже армейский Дигл. Мне почему-то показалось, что он дорогой. Статрек 5.7, городская опасность. Это крутой скин. Это все-таки статрек. По-моему, этот авангард же коллекция, правильно? Да, авангард. Я во время коллекции авангард начал в кс играть. Дальше. Наклеечки. Стокгольма, 21-й год а, Таких наклеек очень много, потому что мне подписчик просто огроменным трейдом этих наклеек накидал а, Призма вторые, разломки, кейсики, кстати, тоже классная тема, потому что они дорожают Дальше, опять же, наклеечки Здесь капсула, здесь голографическая G2 наклейка Так, обычные наклейки, обычные наклейки а, Наклейки вот такие, двадцатого год года, тоже прикольные Опять же, капсула. Капсула с наклейками. В миллион раз наклейки, наклейки. Virtus Pro 2020 год, 21 Но вы это все видите. Я ищу именно дорогие. Скины. капилляры может рублей 60 стоить, хотя он после полевок, ну вот не так много. Так, наклейки-наклейки, я это не буду останавливать на этом внимание, потому что вы это все видите, мне интересно что-то очень дорогое, я это стараюсь глазами найти. калографическая наклейка Стокгольма 2021 -го года тоже стоит хороших денег. А, Змеиная атака тоже интересно ну, хороших это, понятно, не миллионы, но, тем не менее, в тех реалиях, что мы имеем. А, дальше у нас... Ширпик, наклеечки, тоже прикольный наклейки, Кстати, туловская наклейка Стокгольма 21 2021 -го года. Не очень частая относительно других, которые в инвентаре у меня лежат. Так, статрек не геф. А, далее. МАК-10 на охоте, кстати. Прикольный скин. А, Дикая моль. Ну и вот и здесь МАК-10 на охоте. В качестве закаленного в боях, но он дороговат. На этом все, мы отсюда выходим. И остается еще одно хранилище. Оно, смотри, как у меня далеко лежит. Рядом с дорогими наклеечками, но их я не хочу в контейнерат переносить. Так, заходим сюда, но тут по названию, тут должны лежать исключительно наклейки. А, тут кейсики. Так, давай я без полиров промотаю наверх. Вот. Но тут в теории должны лежать только наклейки. Я сомневаюсь, что будет что-то прям очень крутое. Дигл бронзовый. вал. Так, далее. Ширп, ширп, ширп. А, вообще, если вы захотите, я могу весь ширп отсюда вытащить и сделать из этого контрактики. Но только если вы захотите. Потому что ширп потребует. Тут много. SSG обнаруженного угроза. Кстати, тоже скин, который стоит дороже 20 рублей, по-моему. Да, немного поношен. Он в теории должен в районе, в районе дороже 20-ки стоить. Наклеечки. Ой, Темный кисть. В принципе, на этом все. Ну, ничего супер такого космического, дорогущего а, тут не было. Вот, например, здесь последнее изменение было 25 августа. Сегодня, на секундочку, какое сегодня число? Сегодня 30 ноября. А вот в этих двух контейнерах мне интересно, когда там было последнее изменение. Да, посмотрим. Так, 18 мая, ну и здесь сегодня, потому что я туда коллаж закидывал, это очевидно. В общем, вот такой получился видос. Допом я могу показать свои какие-то интересные дорогие скины, но это все снизу лежит. Вот, давай, давай по низу пробежимся. Здесь 16-й год. Капсулы лежат а, с вот такими наклей наклейками. Кстати, вот эти капсулы в районе 3000 стоят, потому что наклейки здесь, они достаточно а, дороговатые. А дальше из прикольного... Красный калаш с наклеечкой. Вой. Ну, тоже, естественно, стоит своих денег, потому что, ну, наклейка вой. Мне это подарили подписчики в далеком, наверное, году 17-16. Титановская наклейка. Дримхаки. 14 год. Кстати, капсулы с автографами. Наберем 2500 лайков. Я какой-нибудь... Ой, точно, точно, точно. Давай, знаешь, как сделаем? Наберем 2500 лайков. Я открою по одной своей капсуле с наклейками. То есть вот такую там, вот такую. Ну, типа по одной из каждой серии. Тут есть к э, этим претенденты 14 -го года. Поэтому, блин, прикольный панкейс получится. Но вот эти только трогать не буду, потому что там вообще очень дешевые наклейки. А что здесь вот, например, в Virtus Pro лежит? А, ну, ясно, понятно Так, дальше, 14 год Ну, давай, это смотреть не будем Промотаем, потому что капсулы с автографами Мне так интересно Вот эта наклеечка, кстати, тоже дорогая Естественно, титана на время 20-30 тысяч стоит Цены постоянно меняются Так, чисто небольшой обзор на мой инвентарь Ну, я пробежаться Если хотите какой то деталь Детально это будет все в отдельном э, ролике Из прикольного Вот такие капсулы, да, с претендентами Блин, очень крутой кейсик Можно открыть Если вы захотите, можем с вами открыть э, Вот, ну, и, и вот так вот пробежаться Бегусь, да? Все-таки, если захотите именно в Кэске посмотреть мой инвентарь, я отдельный ролик по этому сделаю. Если захотите, а тут, поверьте мне, есть на что посмотреть в игре. Всем спасибо! Блин, разнообразный видос, я такого давно не делал. Спасибо спонсору, не забывайте по нему перейти, хотя бы зарегистрироваться, чтобы дальше с человеком продолжали сотрудничать. И вам огромное спасибо за лайки, поддержку и подписку, если ты тут впервые. Лайки, кстати, сейчас вообще помогают как никогда. Надеюсь, видос понравился. А давай пробуем контракт сделать. Ну вот, например, эм, поехали. Хватит скинов? Да, смотри, хватит. Давай и сделаем какой-нибудь контракт. Пользовать, использовать, использовать. Лабиринт засунем, блокпост зафигачим. Вот истребитель, туда же. Магний, не, магний не хочу. Вот это, вот это. Я не знаю, даже какое тут качество лежит. Все, поехали. Согласен на обмен и... И что? что? Что мне выпало? Подожди. А, вот это, наверное. Ну, наверное, в... наверное оно. Подожди, стой. А, во. Вау, XM. Круто. Я не знаю, как на это реагировать, блин Он, по-моему, тоже уже жизнью забытый Но немного поношенный, а в целом нормально Короче, всем спасибо, разнообразный видосик С вами был Человек Если хотите побольше именно вот такого контента Ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы я это увидел Спасибо и пока, до новых встреч